Знаете, я все-таки с уважением отношусь к нашей власти, потому что я, я считаю, что там все-таки сидят разумные люди и даже с неким количеством совести, и пытаюсь все время разобраться вот в этом феномене, когда они начинают на чем-то экономить. А мы сейчас рассматриваем историю, где это происходит очень постыдно, потому что экономить на пенсионерах, для такой великой державы, для вообще экономить на пенсионеров, мне кажется, это не... Это очень... Ну, это не низко, достаточно низко. Мы сегодня с Павлом Николаевичем Грудининым, директором совхоза имени Ленина, и Давидом Михайловичем Криштовым, заместителем председателем Федерации независимых профсоюзов, обсуждаем тему, почему государство упорно не платит индексации работающих пенсионеров. И, кстати, ответ на этот вопрос дал э, сенатор сенатор с фамилией Рязанский, Валерий Рязанский, он так вот что заявил, объяснил нам всем. Дело в том, что властям приходится выбирать приоритеты, сказал он, в условиях существующих бюджетных ограничений. И сейчас во главу угла поставлена поддержка семей с детьми. С появлением других возможностей, сказал сенатор, индексация пенсии работающих пенсионеров должна состояться. Но он заметил, что у половины работающих пенсионеров Внимание, заработок довольно высокий. Это люди культуры, науки, искусства, которые продолжают свою профессиональную деятельность. Давид Михайлович, я обращаюсь к заместителю председателя со Союза Федерации Индийского профсоюза России. Как вам такая логика? Все-таки люди обеспечены, у них зарплата есть, думает государство. Зачем мы им будем доплачивать пенсию? Уважаемый Владимир, значит, вот вы как воду смотрите и вместе с Валерием Лизанским. Мне эти вопросы задавали несколько лет назад. Мне говорят так, «Давид, вот ты выступаешь э, за то, чтобы там, не увеличить пенсионный возраст и так далее. Но ты посмотри, люди на пенсии работают, потому что они хотят работать. Им интересно работать, поэтому они работают». Вот такие выводы делают. Я сказал, друзья мои, пенсионеры работают не потому, что хотят. Они прожить не могут ни на пенсию, ни на низкий заработок. Вот в чем проблема, понимаете? Поэтому люди работают, вынуждены работать и заставляют работать. Потому что э, пенсия средняя у нас по старости начислена сейчас почти 16 тысяч, меньше, меньше 16 тысяч, 5, 6, там 15-900 средняя пенсия по стране начислена на 1 января текущего года. Вот. И, и это вынуждает людей работать. Если говорить о высокой пенсии э, работников культуры, вы знаете, это, наверное, заслуженные народные, вот Павел Николаевич смеется. Я, я знаю у нас люди, работающие в культуре, в сфере культуры, члены профсоюза, у них пенсии в разы ниже, ну не в разы, ниже, намного ниже. Сказать, намного ниже, чем даже у тех, кто работает в промышленности. О чем мы говорим? А последняя да, фраза. Да. Отношение. Вот судят по здоровью обществу, а по его отношению к старикам и к детям. Я вот хотел то же самое сказать. Залезать в карман и считать гроши в карманах у людей, которые, будучи уже ну, пожилыми, и все-таки идут работать. но ну, Мне кажется, это надо просто придумать, быть очень циничным человеком. Павел Николаевич, сейчас я вам дам слово, но тут очень много сообщений к вам. Павел Николаевич, у вас тут фан-клуб у нас давно в Комсомольской правде. Павел Николаевич, вы куда совсем пропали? Вы возлагали очень большие надежды на вашу компетентность, когда голосовали у вас за президентских выборов. Где вы, почему вас так мало? Потому что меня никуда не приглашают, Я вообще удивляюсь, как вы набрались, храбрости меня пригласили в эфир. Я не добираюсь, я просто это ну, делаю вот. и все. Да, ну, молодец. Но, к сожалению, после того, как я стал кандидатом президента, до этого я по всем каналам ходил как эксперт, а теперь меня просто не показывают. Поэтому я никуда не пропал. Я занимаюсь совхозом не Ленина, у нас сейчас сложная очень ситуация. вот, Но вот несколько слов о том, что вы да. говорили. Понимаете? Ведь бытие определяет сознание. Если у сенатора, который член приземлемо Единой России, определенный круг общения, то он думает, что у всех работников культуры, а их наверняка не то количество, которое за садовым кольцом обслуживают, в том числе и сенаторов значит, своими песнями и плясками, значит, основная масса работников культуры в сельских, в сельской местности, в малых городах, она вообще минимум пенсии получает и не может получить большую пенсию. А сенатору нужно знать, что есть такое понятие бюджет. В бюджете видно сразу, где экономят, а где не экономят. Вот на госслужбе, на силовых структурах, судя по всему, не экономят, потому что там бюджеты растут. А вот на здравоохранении, на пенсионном обеспечении, на многих вещах, к сожалению, государство начинает экономить. И я не понимаю этого, когда на большинстве начинают экономить, а вот люди, олигархи, например, освобождаются от налогов, и КПРФ, кстати, предлагала бюджет развития, и он должен быть не столько, сколько сейчас, там 23-24 миллиарда, а 33 миллиарда. Но для этого нужно обложить налогами, в том числе самых богатых людей. Прогрессивный налог ввести, ну, я имею в виду подоходный, это обложить по-другому совершенно налогами на сырьевые наши ресурсы. И тогда появится деньги, которые можно направить на пенсионеров. И еще одно замечание. Вот смотрите. Если сравнить, вот есть такое понятие индекс Бикмака, знаете, да? да конечно. Когда сравнивают цены. Вот давайте сравним цены, например, на, на проезд. Раньше было 5 копеек в метро, а сейчас 57 рублей. То есть в тысячу раз. Если вы возьмете максимальную пенсию в Советском Союзе 120, умножите на тысячу, это будет 120 тысяч. То есть когда-то страна под названием Советский Союз находила деньги, при, кстати, бюджете, то есть э, цене на нефть, по-моему, меньше 60 долларов, чтобы обеспечить хорошее пенсионное обеспечение всем без исключения. Но у нас разное пенсионное обеспечение. У госслужащих одно, у военных другое. Кстати, их тоже там начинают а, иногда а, лишать Отдавлялся. доплат. У -у -у. Да. А вот у работающих пенсионеров, у пенсионеров такая, извините, 15 тысяч, действительно наш коллега прав, там среднее 15 с чем-то тысяч рублей, но на эти 15 тысяч прожить невозможно. А вот на 120 тысяч и на 80 рублей в Советском Союзе жить совершенно спокойно можно было. Поэтому люди никуда не уходят. Уговорить человека уйти на пенсию практически невозможно. Павел Грудинин у нас в эфире. Сейчас сейчас он высказался, я так напоминаю, чей это голос. Уже непривычный, да, Павел Николаевич, вас слышать в эфире. А, и я объявляю наши телефоны 8 800, 2, ровно 9702, звоните, высказывайтесь и задавайте вопросы. А вот на этот, на этот тайну, на самом деле, почему м, правительство упрямо не хочет платить, вот я сейчас зачитаю одну цитату, давайте еще вспомним, что Путин каждый год обещает это сделать. В, в разных формулировках, но каждый раз, вот, пожалуйста, и Конституцию приняли, и, в общем-то, он каждый раз заявляет, что этот вопрос нужно изучить, но ВОС и ныне там. И вот Сергей Иванов, ЛДПР, депутат Госдумы, высказался так на это еще. Знаете, я говорю, он несмотря на то, что у меня дети бегают оборванные и голодные, он предложил такую вот аналогию, у меня забор покосился и водопровод прохудился, и я возьму и помогу соседу, а также дам ему кредит на миллиард. Ну, видимо, напоминая там Белоруссию и так далее. Со стороны это кажется ненормальным. Что за глупые хозяева, которые не чинят свой дом, не заботятся о детях и приводят в упадок собственное хозяйство. Но проблема в том, что у нас решение принимают не депутаты Госдумы, не Совет Федерации. А один человек или какой-то узкий круг. Именно потому так устроена эта ситуация. Власти отказываются от индексации пенсий, работающих пенсионеров. Как вам такая вопрос обоим гостям? Как вам такая версия? Я Раз... даже ответить не могу. Давид да, Михайлович, пожалуйста. Вот да, смотри, да, Павел Николаевич. Кто у нас отвечает за экономическую политику в стране? Правительство Российской Федерации. Оно составляет бюджет, вносит его депутат. Да, Сергей Иванов в чем прав, что большинство депутатов, к сожалению, в правящей партии не, не интересуют население, их интересует, что о них подумают либо в Кремле, либо в селья олигархов, которые, по сути своей, командуют страну. Вот. Если бы они хотели что-то изменить, а я еще раз говорю: КПРФ предлагает не только где, куда потратить, увеличить расходы на здравоохранение, на образование, значит, довести до нормального финансирования сельского хозяйства, национальной экономики вообще. Но они еще и предлагают где взять деньги. И их действительно много в стране. Ну, давайте так. Один олигарх внес или там только благотворительной помощи на 4 миллиарда сделал в Англии, хотя получает награды от российского государства. А деньги вкладывает в Англию, и так не бедную, в в благотворительность. Поэтому деньги есть. Вопрос, как правильно их расходовать. Нет, а тут, идет этого... тут идет просто тут... речь о том, что кто принимает решение. Ну, у нас все-таки монархия, Павел Николаевич, несмотря, несмотря на то, что вы сейчас в эфире все время говорите о программе КПРФ, ну, вы понимаете, что это бессмысленно, но ну, если представить себе, что решение всегда будет принимать один, два, три человека, и сколько бы вы не создали программ, и какие бы выборы вы не провели, это все бесполезно. Единственный понимаете? вариант, достучаться до этого человека, вот таких... да. И... я с вами не соглашусь, сейчас объясню почему, вы смотрите. Когда принимали пенсионную реформу, КПРФ была инициатором митинга на проспекте Сахарова. И туда пришло 50 тысяч человек. А вот во Франции при принятии пенсионной реформы примерно в то же время вышло миллион человек. И после этого пенсионную реформу... Можно, конечно... Помните, есть такая фраза Ленина о том, что есть такая партия, которая может все изменить. Но... Без людей ничего не изменишь. Если бы у нас активность людей тогда, это был разрешенный митинг, я напомню, была бы совершенно другой, никакой бы пенсионной реформы, никакого из -за заморозки бы не было. И Поэтому для того, чтобы не быть, как говорят раньше, радиоактивными, надо быть активным. Надо ходить на выборы, надо заниматься деятельностью, которая тебя защищает, потому что кто-то должен решить за нас, какая будет пенсионная реформа, Сколько будут платить бюджетникам? Нет, мы сами должны это делать. Что надо мы... нажимать на власти, надо нажимать на власти, конечно, чтобы они конечно, не расслаблялись конечно. и не думали, что они сделают все с нами, что может быть. Конечно. Но Но хотя... меня, Владимир, меня сбила ваша реклама. Вы даже не понимаете, когда ты слушаешь рекламу, ты понимаешь, что в стране вообще что, что происходит. Сначала в вашей рекламе говорят, что нужно собрать деньги для девочки, которая заболела невропастомой. А потом вопрос, как живешь, Россия? Вы поймите, вот вы послушаете, как живешь в России, это как же мы так живем, что нужно собрать, никогда такого не было, чтобы собирать смс-ками для ребенка. У нас То очень есть... умные слушатели, они все понимают, так что ну, для вот них я и Вы молодцы тоже, да, поэтому спасибо вам большое. Давид Михайлович, Рештай, заместитель представитель Федерации независимых процессов России. Вот, коль мы перешли к истории с митингами, Болотное и так далее, вас упрекают, вашу федерацию упрекают, кстати, в соглашательстве. Вы терпели, сколько вы терпели? 2017, 2018, 2019, 2020, значит, пять лет вы терпели эту историю с пенсиями. И сейчас вы написали челобитную по всем традициям нашей империи. И это, для, и это сейчас считается по некой даже смелостью. А, но, Дмитрий Михайлович, мне кажется, раньше, лет сто назад профсоюзы, ну или сто, там, двадцать лет назад, профсоюзы были более зубастые. И, кстати говоря, вот этой речи, которую говорит Павел Николаевич, должны говорить вы. Но нет, вы не выводите людей на улицы, вы не выводите людей протестовать против очевидных нарушений. Даже пенсионная реформа у нас прошла очень гладко. Это был, да, это был вопрос. Спасибо. Значит, ну, к большому сожалению, к большому сожалению, я должен вас очень сильно расстроить, очень сильно расстроить, что касается челобитной и что касается мнения профсоюзов России. Дело в том, что в средствах массовой информации о профсоюзах или плохо, или никак. Вот так получается, что нас очень сильно не любят. Я говорю это официально. Мы с 2000-х годов требовали, просили, говорили, решения принимали о необходимости введения прогрессивного налога. То, что говорит Павел Николаевич, я на этом закончу. И все отсюда вытекающие средства и так далее. Далее. Я не считаю, что у нас прошла пенсионная реформа. У нас не было пенсионной. У нас пенсионная реформы были приняты стратегии в тринадцатом году. И мы добиваемся, чтобы она продолжалась именно по этому пути. У нас, вы если вы имеете принятие решения по повышению пенсионного возраста, но да. это не реформа, это не реформа. Это разные вещи. И если говорить уж честно, то в Государственной думе Шмаков, выступая, говорил о нашем отношении к повышению пенсионного возраста отрицательно. И его потом цитировал официально говорю здесь Николаевич, и Зюганов и не совсем любящий нас Миронов они цитировали Шмакова. И это единственный человек ну не единственный еще конечно они выступали безусловно на вот этих партий выступал против повышения пенсионного возраста и он сказал а, где, а, а, слушайте, профсоюз это стачки вот нас учили по историческим учебникам что такое профсоюз забастовки стачки какое-то вот ну движение рабочее движение, ячейки у нас в 21 веке все оделись в костюмы все стали респектабельными никто вот это дети не занимается, все боятся силовиков и я Значит, понимаю нет, нет, нет. я понимаю. Нет, секундочку, Значит, давайте, нет, здесь можно рассуждать, но надо понять, если человек взял оглоблю в позапрошлом веке и сейчас, выигрыши будут разные. Здесь достаточно, давайте отдельную передачу этому посвятим, это да. вопрос достаточно интересный, понимаете. Леонид из Ставрополя, здравствуйте, Леонид. Да, здравствуйте. У меня вот такое сообщение и вопрос будет Павлу Николаевичу. Знает ли он, что к 75-летию Великой Победы были приравнены к инвалидам Великой Отечественной войны выброшены из списка, я один из таких, им прекратили выплаты по ежегодные по 10 тысяч, и вот... Мало того, что это ликви... ну, не стали выплачивать, но у меня, например, пересчитали страховую пенсию и уменьшили на 2426 рублей. Я абсолютно слепой, с одной рукой, имею высшее образование, имею 30 с лишним лет трудового стажа. Вообще-то весь стаж, вот учитывая и учебу, и работу, везде 42 без нескольких там дней. Вот. И никаких, ничего я не добился, даже обращения на прямую линию к президенту 17 декабря. Мое обращение где-то ходит по инстанциям, которые не могут спасибо. воздействовать. Да, спасибо, на Спасибо, понятно. Фонд. И, кстати, Конституцию приняли. Вот Конституцию приняли, поправки, по, по телевизору говорили, что вот им таких историй не будет никогда. Мы защищены основным законом. Павел Николаевич, пожалуйста. Слушайте, ну для того, чтобы э, Конституция работала, надо, чтобы э, власти все ей следовали. У нас Конституция написана, но на самом деле она не работает вообще. Вот нельзя принимать законы, ухудшающие жизнь населения, так записано в Конституции. А эти законы принимаются. Я уже говорил, что вот эта так называемая братская могила, при принятии бюджета огромное количество законов отменяется или приостанавливается. Именно тех законов, которые... На благо вот таких людей, как вот сейчас ваш слушатель позвонил, и они, получается, меньше получают. Хотя на самом деле закон такой есть. Но у нас главный в правительстве финансовый блок, который может доказать все, что угодно, что оказывается надо деньги, там, прощать долги иностранным государствам, давать деньги на какие-то проекты, там, совершенно потом нереализуемые, или приносящие огромный вред. А вот на людей деньги тратить они не хотят. И вот загнать всех в кредитную кабалу, возможность то есть, получать мизерные зарплаты, причем бюджетники тоже. Президент сам возмущается, как это так? Я дал команду, чтобы зарплата у учителей, врачей была большой, а видите на местах это не делают. Ну слушайте, но ну, если я директор и у меня на местах что-то не делают, я увольняю тех, кто э, не делает. Но надо же власть употребить. Это вспоминается из известное известная Ельцина. Помните, когда он узнал, что свистнули деньги на строительстве, миллиард что ли? Ну как же, выделялись И теперь Владимир Путин примерно с таким же неудовымением говорит, ну как же, я же приказывал. А у нас что, вертикаль власти не работает, получается? Нет, подождите. В определенных вещах она работает. Вот сейчас вы увидите на выборах, как она работает просто великолепно. Вертикаль власти. Вертикаль денег работает, мы это тоже видим. Он говорит, лояльный дали денег, нелояльный не дали денег. Но это совершенно другая история. Это история управления, так сказать, ручного. А мы говорим о конституции и законах. Но если приняли закон, что работающим пенсионерам надо индексировать, значит, нужно этот закон исполнять. А у нас, оказывается, финансовое правительство и само правительство может в закон, то есть, внести в бюджет, что не надо исполнять. Значит, ну, у меня там много болевых точек, например, нельзя, не надо исполнять программу развития села. Просто не надо. Потому что она написана, но она не финансируется. Но они это сделать ничего не могут. Президент сидит в декабре 2019 года говорит, работайте над этим, правительство, надо денег дать в сельское хозяйство. Потом раз. И одна-вторая от э, суммы ассигнований. Ну и что такое? Поэтому а еще раз, надо власть да. употребить. Надо поменять правительство. Мы это говорим. Ну, пока не слышали. Наш слушатель еще правильно пишет. Кстати, я обращаюсь к нашим режиссерам. Запомните, пожалуйста, этот телефон звонил наш слушатель, рассказал своей конкретной истории. Вот прав наш слушатель из Волгоградской области, что нужно взять координаты и помочь, чем сможем. Ну, давайте там, мы эти данные восстановим. И э, 8, э, принимаем еще звонки. Обращайтесь: 8 800 200 ровно 97.02. И вот один из, э, из наших слушателей пишет, что. А, зря боятся власть, инфляция. Есть еще такая версия, что зачем много денег пенсионерам, они разгонят инфляцию. Но ведь они они эти деньги потратят не на ценные бумаги, не бросают в, в Крушавеле, они потратят вместо продуктовых магазинов, создадут тот самый спрос, который сейчас просто очень нужен для экономики. То есть непонятная логика а, наших управленцев и вот еще ужасно, вот непонимание этой логики вызывает сомнения в их адекватности. Вот это самый большой, большой, большой страх. Программа... Оставайтесь с с нами мы прервемся, прервемся через Владимира пару минут. Варсобина. Человек против бюрократии. Программа гражданская оборона Владимира Варсобина. А все мы будем когда-нибудь пенсионерами. Если кто-то думает, что эта тема это не про него, я вас горючу. Работающими пенсионерами при нашей, нашей ситуации финансовыми, кажется, будут большинство из нас. Мы будем вкалывать, даже получая те гроши, которые нам выделит государство. И чисто морально противно, что государство собирается на нас экономить, как она делает сейчас с нынешними пенсионерами, работающими, просто уводя у них по тысячи, по полторы тысячи в месяц, не индексируя им э, пенсию. У нас в студии Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина, и Давид, Давид Михайлович Крешталь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. Мне вопрос, Давид Михайлович. Э, по сути, э, мы сейчас всю передачу занимаемся тем самым, что делали вы. Вы написали письмо, мы сейчас кричим в эфире. Э, в, в нашем, при нашей монархии главное докричаться до вот этих лиц, которые управляют. Других инструментов уже не придуманы. Давид Михайлович, все-таки как будет развиваться события дальше, как вы прогнозируете? Есть ли возможность успеха? Ну, во всяком случае, мы стараемся заниматься не рекламой, а добиваться результатов. И я надеюсь, надеюсь на то, что решения будут приняты положительно, положительно, мы надеемся на это, мы ведем... Теория, выборы скоро, им сейчас а? же выгодно, под выборы-то, это же хорошо, кусочек-то дать народу, это же как прекрасно. Вы как видите, вы? Как, как вы говорите это. понимаете, понимаете? Ну, а я даже своевременность вашего обращения понимаю, потому что а, вот именно вы вовремя, вы же понимаете их интересы. И вы эту бумажку как раз, бумагу, бумагу написали, именно думая, ну наверняка власть захочет понравиться пенсионерам, они же хотят голосовать, правда? Не молодежь, а они... Да нет, нет Володь, если, если говорить честно, мы не, не только сейчас написали, я вам еще раз говорю. Это. Да, цветы, мы как были против индексации, так и были. Но средства массовой информации то нас видят и публикуют, то не видят. Вот сегодня, вот не сегодня, а вчера или позавчера увидели, что, что удивительно. И, пожалуйста, мы с вами в эфире. А так. в прошлом году не видели. Понимаете, часть видела. вот когда Сиолан говорил о повышении на тысячу рублей пенсии, человек может помогать внукам и за границу, понимаете. Вот. Михайлович, пара стачек и вас заметят, я, я вас уверяю. Одна заблагословка хорошая и о вас будут все. То, что вы исчезаете и появляетесь а, с бумагами, это просто говорит о методах вашей работы. Очень законопослушно и очень правильно. Дорогой Володь, нас то показывают, то не показывают. Это разные вещи. Я понимаю. Вот. Вот. То показывают, то не показывают. Павел Николаевич, раз, вот сейчас не показывают. Понимаете? А вот э, умнейший человек, у меня жена влюблена, вы в него, вы в колхоз, все, что они там делают, в совхоз и так далее. А вот я вот открыто в эфире говорю, влюблена, и вот действиями влюблена, поступками, работой, отношением к людям. Председатель союза агропромышленного нас. комплекса России Агапова Наря Николаевна, влюблена. Так, ну, у нас есть вы... знак за, за, за дружество от Федерации, Федерации России. Продержите, продержите коней. А то у нас получается и программа Люди, посвященная, да, кстати э, э, Павел Николаевичу Грудину. Ну а люди говорили. Павел, Павел Николаевич, э, все-таки, как вы считаете, что будет дальше с, с этой темой? Можно ну, сказать, я вы... уверен, что, э, что власть перед выборами более податлива. Она начинает какие-то действия, в том числе к нравящиеся делать. И поэтому есть шанс. Хотя, мне кажется, в этом составе думаю уже никакого шанса нет ни на что. Еще раз напомню, что для того, чтобы изменить вот эту ситуацию, нужно как минимум принять изменения в бюджет, убрать вот это из, из этого приложения к бюджету вот этот вот э, сноску, что приостанавливается в, э, индексация, и пересчитать бюджет. На это нужно найти деньги. Еще раз, деньги есть. Об этом все без исключения больше всего Геннадий Андреевич говорит в Думе о том, что денег там много, чего вы, вы экономите на пенсионерах. Хотя, Владимир Владимирович, я с вами не согласен в чем. Не все доживут до пенсии. К сожалению, уровень здравоохранения такой, что возраст дожития. У нас средний возраст мужчины 63 года. То есть можно сказать, что они не доживают. Помните, как президент говорил? Отработал свое и в деревянный макинтош. Вот это очень похоже. Я смотрю по своим ну, одноклассникам, которых уже больше половины нет. Несмотря на то, что мы живем в Подмосковье, в общем-то, не, не самые худшие условия, не ха, самая худшая медицина. Ну, в Москве, по крайней мере. В Подмосковье она сейчас хуже гораздо. Ну, вот. Но все равно люди же не доживают. А куда деваются эти деньги? Если говорить о реформе, то надо вообще говорить о другом. О том, что ты всю свою жизнь платишь налог, ну, или пенсионный э, фонд. А потом эти деньги у тебя пропадают просто по определению. Хотя мы говорили, ну, отдай тогда семьям. Потому что почему-то долги покойного распределяются на всю семью, а вот доходы покойного, в том числе пенсионные деньги, накопления, куда-то пропадают. Кстати, Но... в, в, в, в других государствах эта пенсия уходит все-таки родственникам. Конечно. Есть желтый, И поэтому так... пенсионная реформа необходима. Он говорит, Необходимо, конечно, все это переделать. Я с Давидом абсолютно согласен. С тем, что это никакая не пенсионная реформа. Это просто взяли, повысили пенсионный возраст. Ребята, вы не доживете, и поэтому все деньги окажутся у нас. Мы построим опять в пенсионном фонде дворцы, вложим деньги неизвестно куда, они пропадут, и никто не виноват. Поэтому надо менять э, ситуацию, но уже, к сожалению, в новой думе. Сделайте пенсию 30 тысяч, работать они сразу бросят, имеются те пенсионеры, которые работают. Пенсионный возраст повысили, а пенсионеры лучше жить не стали, пишет Светлана. Не просто, не просто не все доживут до пенсии, а мало кто доживет, в основном доживут до пенсии паразиты, чиновники, пишет наш слушательский старец Украины. Да, да, да. Я о чем? О том, что надо процитировать Майоргий Сталин. Товарищ. Что такое пенсия, он говорил. Пенсия – это зарплата за уход за внуками. И пенсия, она заработана. И главное, что у этих пенсионеров есть задачи определенные. У нас из-за того, что люди постоянно работают, а потом умирают, Дети, которые должны, ну, извините меня, быть с бабушками, дедушками, просто не, не обслуживаются этими людьми. Поэтому дайте людям дожить нормально и воспитать внуков. Вот, ну, внуков. Хороший призыв в конце передачи. С вами был Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина, и Давид Михайлович Кришталь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. И я надеюсь, что разум и, главное, чувство совести все-таки победят э, глупость и скоредность в нашем правительстве. До свидания.